Около 4 тысяч сотрудников с семьями, а также студентов Казанского федерального университета присоединились 9 мая к акции беспертый полк в Казани. Казанский беспертый полк расснулся на несколько километров. Люди с своих отцов, дедов и врагов вышли на центральную улицу Казани, чтобы сказать спасибо за великую победу.